Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Оно должно было выйти три дня назад, но я все проспал и поэтому многое уже успело измениться. Но тем не менее, вещи, о которых мы сегодня будем говорить, все еще актуальны и перспективны. Сегодня я хочу поговорить про метавселенную, почему проекты метавселенной взрываются и почему децентрализованный гейминг все еще имеет огромные перспективы, а также на какие монеты нужно обратить свое внимание сейчас. Об этом и будет сегодняшний выпуск таймкоды как обычно в описании и мы начнем сразу же после того как ты поставишь свой бесценный лайк Давай наберем хотя бы 10 тысяч лайков под этим видео. Мне будет очень-очень приятно. Несмотря на то, что основные криптовалюты сегодня падают, рыночная капитализация рынка достигала 2,7 триллиона долларов. А все потому, что сегодня взрываются некоторые интересные проекты, и это в коем веке не мемные криптовалюты. Decentraland показывает отличные результаты сегодня, точно так же, как и Sandbox и другие криптовалюты, связанные с метавселенной. Sandbox на пике сегодня стоил почти 2,5 доллара. Мы покупали его за 4 цента 29 ноября 2020 года. И до сих пор держим. Этот невероятный проект, несмотря на такой рост, все еще имеет большие перспективы. Его рыночная капитализация 1,5 миллиарда долларов, но я думаю, что она вполне может стоить и 10 миллиардов долларов. Почему это все происходит? Потому что совсем недавно одна компания изменила всю игру. Facebook переименовал себя в Meta. Это их главная цель. Цукерберг хочет, чтобы их знали не как социальную сеть, а как компанию, которая работает над созданием метавселенной. Что такое метавселенная? Это утопическая виртуальная вселенная, но не совсем такая, как сегодня. Да, мы все сегодня находимся онлайн, мы все находимся в интернет-вселенной, но что будет дальше с этой интернет-вселенной с точки зрения эволюции? Многие верят, что это будет виртуальная реальность или дополненная реальность. Выходит, что метавселенная это создание виртуального мира, в котором люди буквально смогли бы жить, покупая виртуальные сервисы и товары и торгуя ими. Это можно назвать метамир. И этому концепту уже достаточно много лет. Впервые этот термин был придуман еще в 1992 году писателем Нилом Стивенсоном. В его книге «Лавина» весь мир объединяла трехмерная виртуальная реальность, в которой люди как аватары взаимодействовали друг с другом и программными агентами. Что-то очень похожее на «Матрицу». Спустя 30 лет этот концепт превратился в децентрализованные зачатки в виде криптогейминга, NFT-гейминга и так т.д. Но мы должны понимать, что Метавселенная все еще не существует в том самом виде, поэтому и перспективы в проектах, которые ею занимаются, все еще большие. И вот почему после таких событий с Фейсбуком, который, кстати, уже инвестировал в Метавселенную 5 миллиардов долларов, криптовалютные проекты Метавселенной растут. Мы покупали Ману, мы покупали Sandbox, мы покупали Engine Coin и держали их долго, и сегодня мы получаем за это заслуженную прибыль. Но, хорошие новости в том, что они все еще являются горячими проектами и никуда не денутся. Однако, сегодня я покажу также монеты из этой же оперы, которые еще не успели так сильно вырасти. Они тоже являются многообещающими проектами, которые могут хорошо выстрелить. Давай, давай начнем с трех монет, которые мы уже купили и закончим теми, которые собираемся приобрести. Начнем с Decentraland. Почему он вырос сегодня на 200%? Потому что Барри Сильберт, который ранее был директором Гристос, Scale, а сейчас уже управляет компанией, которая владеет gray Scale, такая вот матрешка, написал сегодня следующее. Если вы ищете какой-то проект метавселенной, не связанный с Фейсбуком, обратите внимание на Ману. Кстати, у Барри есть Mano Trust, с помощью которого крупные инвесторы могут инвестировать в этот проект. Что же такое Decentraland Mana? Это самый первый масштабный виртуальный мир в криптографии, и этот мир принадлежит пользователям. Пользователи могут здесь жить, покупать, продавать и арендовать землю и игровые вещи. В этом мире есть игры и развлечения, ну и, конечно же, NFT. Ты можешь создавать игры и вещи в этом мире самостоятельно. Он существует с 2017 года, и я помню те времена, когда он вообще не был популярен, и мало кто его понимал, в том числе и я. Но популярность к нему начала приходить тогда, когда появились NFT. NFT подстегивают игровые монеты очень сильно. Это не только игровые монеты, связанные с метавселенной, но и монеты из разряда ⁇ играй и зарабатывай ⁇ Вопрос в том, останется ли Decentraland. Я думаю, что он слишком быстро вырос за последнюю неделю и лучше бы подождать коррекции, которая точно будет. Многие захотят зафиксировать такие прибыли, но сам проект не умрет. Он точно останется, потому что с продолжением курса фейсбука на метавселенную, внимание к криптомонетам из метавселенной будет расти. Поэтому на коррекциях обязательно подбираем Decentraland ману Sandbox – это, пожалуй, один из самых удачных проектов, в которые я инвестировал. Я покупал его за 4 цента. Он очень похож на Decentraland. У них даже есть рынок, где можно выставлять например, виртуальную землю на аукцион. Вот так этот мир выглядит. Здесь можно продавать землю, арендовать землю, можно покупать игровые вещи. Как мы видим, некоторые компании здесь уже имеют свои земельные участки. Это виртуальный мир, которым, кстати, уже немало компаний из реального мира пользуются. Опять же, без NFT это было бы невозможным. Вещи из этого виртуального мира можно покупать также и на OpenSea, крупнейшей торговой площадке для NFT. За я топил с ноября прошлого года, и я до сих пор думаю, что его стоит еще держать. Третья монетка, которую мы покупали, это Engine Coin. Впервые о ней мы говорили, по-моему, в Телеграме. Многие спрашивали меня один и тот же вопрос, а что с Engine, почему с мая этого года он торчит в этом коридоре и ничего не делает? Что ж, спустя почти полгода Engine Coin наконец зашевелился, однако в отличие от первых двух монет еще не достиг исторического пика. Engine Coin отличается от Decentraland и Sandbox, да, они тоже о виртуальном мире NFT, но также они разрабатывают сайдчейны и блокчейны для разных нужд. Например, вместе с Chilis они разрабатывали блокчейн для спорта и развлечений. Engine даже выпустил блокчейн для NFT в сети Polkadot. Кроме этого, у Engine Coin есть свой собственный стандарт токенов, как у Эфириума. Они занимаются токенизацией реальных активов. У них есть даже торговая площадка для NFT. Также мы видим, что на Engine Coin работает множество различных децентрализованных игр. И вот почему сегодня Engine растет вместе с другими игровыми токенами. Я поддерживаю Engine Coin уже как минимум года полтора. Они также связаны с метавселенной и даже получили какую-то награду в конкурсе Annual NFT Awards, где они заняли второе место самых любимых проектов 2021 года. Теперь давай поговорим про монеты из метавселенной, которые еще не так сильно сильно выросли и тоже имеет хорошие перспективы. Начнем мы с криптовалюты VAX. Как ты видишь, она находится на своем дне. Криптовалюта Vax также из метавселенной и на ней строятся NFT-игры. Как мы видим в списке ее партнеров, есть достаточно громкие имена из мира игровой индустрии. Например, Robotech или Ataria, а также Capcom. Capcom, ты уж точно слышал, эти люди занимаются разработкой таких игр, как Обитель Зла. Например, та, что вышла совсем недавно, Village называется. Также у Vax собственная торговая площадка, собственные блокчейны, достаточно запутанная запутанные номер. В их токеномике находится 5 разных монет, и все они служат разным целям. На их блокчейне на данный момент более 30 Тысяч децентрализованных приложений и поэтому я думаю, что внимание к Ваксу будет продолжать расти. Так что этот проект перспективный и его цена сейчас явно не соответствует положению вещей. Кстати, сам Майк Новоградц из Galaxy Digital инвестировал в этот проект достаточно много. Следующая монета, которой нужно присмотреться, это Star Атлас Я уже один раз упоминал ее в недавних видео. Она также сейчас недооценена. И как ты догадался из названия, это децентрализованная игра в метавселенной посвященное космическому исследованию здесь ты можешь воевать за территории добиваться политического доминирования и так далее я сам не особо вовлечен в эту историю некогда мне играть я просто купил монету и все но я знаю людей которые покупают и продают в этой вселенной NFT, например космические корабли и прочие вещи которыми можно торговать star atlas это огромная космическая метавселенная блин если бы в моем детстве были такие игры я бы играя уже заработал бы целое состояние Тогда был Doom, Unreal Tournament и прочие игрушки. Галла. Очередная монета из метавселенной. Ее рыночная капитализация всего лишь 600 миллионов долларов. По цене, как мы видим, она уже неплохо выросла, но я думаю, ей есть еще куда расти. Галла немножко отличается от того, что мы видели прежде. Это игровая площадка для игр из метавселенной. Можно сказать, это как Steam для метавселенной. Ты же знаешь, что такое Steam, не правда ли? Что мне нравится в Галле, это то, что ее создатель является и создателем такого проекта, как Зинга. Интересно то, что Зинга является разработчиком очень популярной игры, которая называется Farmville. Например, вторая часть этой игры в Google Play набрала 3 миллиона голосов. Где же эта игра набрала основную популярность? В социальной сети Facebook. Хм. Учитывая, что Facebook массивно заходит в метавселенную, похоже, что Гала не может не отреагировать на такие действия. Кроме этого, Гала также вовлечена и в NFT. Сегодня, кстати говоря, Хэллоуин, и поэтому здесь и тыковки можно купить. Учитывая все это, я могу сказать, что Гала это тот проект, который привлечет еще свое внимание. Следующая монета это Хромия. Это достаточно новый проект, и он отличается от остальных тем, что его блокчейн это Фактически децентрализованная база данных, которая может хранить абсолютно все, но в том числе она может хранить и игры. И одна из таких игр называется «Моя соседка Алиса», «My Neighbor Alice». Это виртуальная игра в метавселенной, которая взаимодействует с NFT и децентрализованными финансами. Что интересно, что это децентрализованная версия очень известной популярной игры Animal Crossing от Nintendo. У Chromia есть преимущество перед другими криптовалютами сегодняшнего списка, потому что она может поддерживать не только игры, но и другие виды информации. Кроме этого, она работает не только с играми метавселенной, но и с играми, на которых ты можешь зарабатывать, играя. Поэтому Хромия тоже может привлечь к себе внимание в будущем. Осталось еще две монеты, которые я хочу осветить. Это Ультра, которая хоть и выросла, но все еще имеет большие перспективы, потому что ее рыночная капитализация составляет всего лишь 200 миллионов долларов. Что такое Ультра? Это игровая платформа, которая предоставляет не только игры, но и услуги с ними связанные. Проще говоря, это децентрализованная версия Стима для децентрализованной метавселенной игровой индустрии. Среди их, среди их партнеров я нашел, например, Ubisoft. Это крупнейшая компания-производитель масштабных игровых миров, причем очень популярных, Assassin's Creed и Far Cry, например. Также среди их партнеров есть и AMD, известная компания, которая производит процессоры и видеокарты для игровых компьютеров. Это очень крупные партнерства, которые уже говорят о том, что Ultra это не просто какой-то щиткоин, а достаточно перспективный проект. Недавно Ультра перешла на свой собственный блокчейн, но она все еще находится на ранних этапах своей разработки, поэтому и перспективы у нее очень-очень большие. И последняя монета на сегодня это Фантазма Чейн. Этот протокол построен на основе криптовалюты НЕО. Фантазма очень долгое время практически умирала, но недавние заявления Фейсбука заставили ее вырасти и очень сильно. Что такое Phantasma Chain? Это платформа для децентрализованных игр. Она поддерживает NFT-игры, а также игры из класса играй и зарабатывает», таких как, например, Axie Infinity, ну и, конечно же, игры метавселенной. И хотя Фантазма построена поверх NEO, в нее уже внедрили функцию Cross Chain, а значит, она потенциально сможет работать и с другими блокчейнами, например, с блокчейном Ethereum. Эфириума. Это, думаю, большой плюс для ее дальнейшего роста и привлечения новых пользователей. Итак, ребята, это были 9 игровых монет с большой перспективой на будущее. А куда делась 10 спросишь ты? А десятую ты напишешь в комментариях, поэтому прямо сейчас пролистай вниз, напиши в комментариях свой криптовалютный проект, в который ты веришь из игрового мира. Также не забудь поставить лайк, чтобы поддержать мою работу и канал, подписаться на канал, если ты тут впервые, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, поделиться этим видео с друзьями, прокомментировать и обязательно богатеть. До скорого.